друзья всем здравствуйте подскажите видно ли меня слышно ли меня по десятибалльной шкале поставьте потому что я тут уже веду вебинара видимо все теперь видят и слышат я начала вебинар смотрю никаких откликов нет думаю так значит значит еще да все, только сейчас появилось. Ага, всем добрый и ученикам, и учителям. Спасибо, Тамара. Отличного настроения. Да, всем спасибо. А сейчас попрошу новеньких: вот кто пришел на вебинар к нам первый раз. Кто еще не знает, кто такая я? я меня зовут Пугачева Наталья. А, ну, в общем, кто к нам пришел первый раз? Поставьте пятерки в чат, пожалуйста, нам это очень-очень важно. Пятерочки в чат, кто пришел к нам первый раз? ага слышу, но не вижу а сейчас сейчас напишут, что нужно сделать сейчас в чате наши модераторы или Елена Пирогова наш продюсер она сейчас здесь находится и она обязательно вам напишет не переживайте а, что нужно сделать, чтобы еще и увидеть да а, я впервые у вас здорово друзья много новичков, очень рада, наверное, новичкам. Э, о, все время про новичков начинаю. Так, дорогие новички, для того чтобы нам с вами начать прогноз, ну как бы мы все начнем прогноз, просто все знают свои астрологические карты, а новички их, как правило, не знают. Поэтому, дорогие новички, что вам нужно сделать? Вам нужно перейти на сайт n точка в раздел калькулятора сейчас лена пирогова даст ссылочку в нашей с вами вот в нашем чате вот она перейдите сюда пишет перейдите пожалуйста и сделайте свои астрологические карты то есть там нужно ввести время если время не знаете время рождения можете не вводить, дату можете ввести дату рождения и перед вами будет Ох, опять что не заготовила слайд сейчас сейчас я может быть сейчас какой-нибудь найду у нас сейчас в презентациях Введите туда свое время. Сейчас я поищу, может быть, у меня где-то в презентациях есть. Сейчас посмотрим. Это, это, извините, это я просто из курса взяла. Да, из курса взяла. Нет, ничего нет у меня. Значит, друзья, смотрите. Вам нужно на... Ну, сейчас вот так вот покажу. И вы там найдете у себя, когда сделаете свою астрологическую карту, то вы найдете, друзья, вот такие столбы судьбы. У вас будет столб. Сейчас я найду... Значит... Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, минуточку. У вас будет столпы судьбы, это и есть натальная карта. То есть, вам нужно перейти по ссылке, сделать, и у вас будет. Сейчас не смотрите, эта презентация вообще с другого занятия абсолютно. И у вас будет столпы судьбы, это и есть ваша натальная карта, в которой будет столб э, года, месяца, дня и часа. Если вы не знаете своего часа рождения, вам нужно написать. Там нажать на час и написать нет нет и у вас будет э, вот здесь пустое место но здесь вы можете видеть и вы будете видеть э, и смотрите вот ориентируйтесь потому что написано когда я говорю господин дня это самый важный знак в дне вот вы должны на него смотреть вот мы говорим то есть можем мы еще я могу говорить у кого есть дракон или обезьяна в карте да вы дракон или обезьяны они все в нижних у нас вот этих вот Земных ветвях, так называемых, на нижнем этаже вы будете смотреть туда. Хорошо? А, все, сейчас это я для новичков показала. Забыла сделать а, какой-то слайд вам такой вводный: а, так ждала, так ждала. И забыла вам сделать этот слайд. Итак, друзья, значит, о чем мы, собственно говоря, с вами здесь встречаемся и каждый месяц раз, разговариваем. Мы с вами разговариваем про китай, китайскую систему, которая называется Бадзи. Она входит в учение китайской метафизики и она отвечает за астрологию в китайской метафизики У них есть свой календарь. Этот календарь, как вы знаете, если наш наш календарь это прямая линия, начинается оттуда, идет в будущее, да, туда то у китайцев у них все идет по спирали все идет по кругу и этот круг собственно говоря он обусловлен тем что в нем есть иероглифы которые относятся к пяти стихиям и так чтобы уже далеко не уходить скажу что наш григорианский календарь не совпадает с этим самым китайским это две абсолютно разные древние системы которые аутентичные создавались друг без друга но хочу обратить внимание что и там и там 12 месяцев и там и там есть четыре сезона и сейчас как я уже говорила начинается или еще не говорила начинается у нас с вами сезон по китайскому календарю 7 августа сезон осени и называться он будет, первый месяц будет называться обезьяны, за обезьяны будет идти петух, за петухом будет собака, это все будут идти осенних три месяца. Дальше, точно так же с залетом чуть ли не на три недели раньше, мы начнем входить в сезон зимы в общем-то это никак не откладывать никакой отпечаток на нашу с вами жизнь на то как мы привыкли жить функционировать все это это важно. это нужно только для э, исчисления астрологической карты для прогнозов и для понимания что ждет того или другого человека на какой-то текущий период жизни Итак, деревянная обезьяна почему деревянные они могут быть огненные они могут быть металлические Любой знак может быть принадлежать к пяти стихиям, и мы называем по верхней стихии. То есть в этом году в месяце обезьяна стоит с деревом, и она очень часто называется деревянная обезьяна. Как заполнить? для тех, у кого не открылся калькулятор. Вам нужно еще раз попробовать перезайти, либо зайти с другого браузера. Для... иногда бывает, что много людей заходит и он не сразу дает доступ. Да, такое бывает. Как заполнить, заполнить астрологическую карту? Очень просто. Пишите свое имя. ФИО не надо, можете просто имя написать. Пишите свой день, месяц, что там год рождения. Обязательно заполняйте пол: мужчина или женщина. В по времени можете, если вы его не знаете, ставите прочерк, ну и все, там все просто нажимаете рассчитать. После расчета вы увидите свою астрологическую карту, про что мы сейчас и будем с вами говорить. А, Итак, значит, в, еще сейчас я для новеньких скажу: что все, что я здесь рассказываю, мы обязательно вот все слайды, которые вы видите, если вы что-то не, не успели а, записать, а я рекомендую да взять ручку, листочек, чтобы записать или календарь, где сейчас будете отвечать отмечать удачные или неудачные дни. А, все это в принципе потом публикуется у нас и в соцсетях наших, и публикуется на нашем сайте, собственно говоря, все на том же сайте npugacheva.com. Только на главной странице у нас обязательно будет размещен прогноз. И, собственно говоря, все, все могут им воспользоваться. Даже я иногда в, там, в течение месяца заглядываю, вспоминаю, где какой день был удачный, неудачный для какого-то мероприятия. Значит, здесь можно читать в слайды. Я какие-то слайды тоже буду читать, рассказывать. Буду стараться отвечать на ваши вопросы у нас еще обычно в конце после меня выходит наш преподаватель по фэн татьяна смирнова и рассказывает про летящие звезды месяца Ну, он, в связи с тем что у нас школа динамично развивающаяся, мы не стоим на месте татьяна у нас сейчас тоже проходит мазь очень такого у гранд мастера проходит обучение и у нее сейчас вот совпала как раз наша с вами встреча с этим обучением муж не стали там великого мастера просить чтобы он как-то перенес занятия и в общем-то я постараюсь вам потом коротко и ясно тоже изложить по тому как кого интересуют летящие звезды но ну, в общем то все вопросы можно будет потом написать на почту мы ответим В соцсетях можно написать можно на сайте написать как и где открыть калькулятор летица Сейчас внимательно. Значит, смотрите, Лена Пирогова. скролите чат вверх, смотрите, там написано Лена Пирогова. Она у нас сегодня в роли модератора. И вы ее. Вот там прям написано: она дает ссылку. Вот теперь она еще раз повторила: прям под вами, под вашим сообщением. Пройдите, пожалуйста, не открывается. Перейдите с другого браузера. Пока все. <губ> да. Значит, итак значит летица я прошу прощения у нас достаточно много людей сейчас с какого я не знаю какой браузер у вас есть летица внук попробуйте ну, просто послушайте не открывайте калькулятор не делайте свою карту не получается значит вам не надо ее делать Просто посидите, послушайте. Хорошо, еще вот уже 235 человек и, ну, мы не можем сейчас сидеть и открывать на вашем калькуля... калькулятор, на вашем компьютере. Извините. Вот Опера, да, подсказывают вам. А, значит, итак, у меня со всех он открывается. Ну, я допускаю, что, может быть, у кого-то счета я и не открывается. А, я же не знаю, кто я хорошо переходите делайте смотрите никто не пожалуйста друзья не нервничайте то есть если у вас не получается э сразу сделать карту мы сейчас еще пока об общем говорим и зайдите через пять минут через 10 вас калькулятор запустит так друзья давайте значит первое с чего мы всегда начинаем прогнозы, это мы начинаем с удачных и не очень удачных дней начинаем даже с не очень сначала удачных. для чего это надо ну, понятно, что в любом месяце есть вообще несколько систем расчетов благоприятных и неблагоприятных дат. И даже мы во всех вот своих ресурсах, на своих ресурсах, мы иногда даем по две, потом ну две как минимум, а то и по трем системам благоприятные и неблагоприятные даты. Многие из тех, кто нас слушает годами, они уже для себя выбрали, по какой системе они смотрят. Я вот этой системы, это классическая система, я ей пользуюсь. У нас есть еще одна там такая секретная это календарь успешных дел, которые мы тоже рассылаем, но мы его рассылаем в письмах. Они между собой высчитываются по-разному, то разные школы и по-разному э могут даже не совпадать, но, но э вот если попробовать и ту и другую систему, вы для себя выберете просто хотя бы один месяц посмотреть, как все работает, и вы четко для себя поймете, что работает в вашей жизни. Все-таки это китайская метафизика, да? Здесь нету какого-то такого прямолинейного. Встал сюда, сел сюда, получил вот это, да? Здесь все, все у нас такое достаточно, ну, я не знаю, на интуитивном что ли уровне очень много, да? Итак, тем не менее, какие плохие дни мы можем увидеть? 7, 15, 19, 27 и 31 августа ⁇ дни неподходящие для начала любых дел и выяснения отношений. Друзья, и когда мы с вами видим день неблагоприятный для чего-то, это говорит только о том, что этот день неблагоприятен только для этого. То есть, если вы хотите что-то ну что-то другое я не знаю пойти к врачу здесь не написано что нельзя ходить к врачу да? то есть для начала любых дел ну понятно что если вы идете к врачу для того чтобы начать там и какое то делать или какую-то там операцию обговаривать то наверное может быть тоже можно отменить да? то есть начало чего-то крупного если вы просто идете к врачу там из-за зрения проверить да идите бугорать, да 18 30 августа о и сентябрь так сентябрь убираем не да да не не для начала поездок и подачи документов какие-то органы могут вернуться с ошибками или потеряться 7, 19, 31 августа дни неподходящие для посещения врача. Вот видите, здесь вот эти неподходящие дни совпали с кое какими вот этими днями. Здесь точно нельзя будет. 8, 20 августа и 1 сентября дни неподходящие для подписания документов и начала дел, имеющих э, любой срок реализации. Почему написано любой срок реализации? Обычно я высчитываю э, неподходящие дни для краткосрочных Отдельно, для долгосрочных отдельно. Ну, вот в этом у нас месяцы три дня есть, которые ни долгосрочные, ни краткосрочные, лучше ничего не начинать. Внимание! У нас еще помимо этого всего есть 21 и 23 августа дни без богатства. Чем меньше финансовой активности будут в эти дни, тем лучше. Не стоит покупать дорогостоящие вещи, оплачивать заказанные путевки, потраченные в это деньги не принесут ожидаемой радости от приобретения. Зато посмотрите, как много у нас хороших дат в этом месяце. Значит, 9. Почему я 21 и 23 августа выделила здесь вот синим? Посмотрите, они попали и в благоприятные дни тоже. То есть, как я уже говорю, по разным системам высчитывается. С одной стороны, это дни без богатства с другой стороны, ну можете, если что-то у вас крупное и важное, можете, конечно, не начинать в этот день. На всякий случай я их отметила. Но по системе, по классической системе они подходят, то есть 9 21 августа, 2 сентября хороший день для начала проектов. Если подготовку к началу важных дел закончена, то, то смело можете запустить их в этот день. Можете просто поболтать с друзьями. Энергия этого дня оставит много положительных эмоций от этой встречи 10 22 августа 3 сентября прекрасный день для уборки можно избавиться от всего ненужного чтобы не тащить это с собой в новый год значит вот смотрите друзья но ну, в новый год в новый, в новый месяц в новую жизнь да? значит друзья смотрите понятно что мы убираем там свое жилье чаще наверное, чем три раза в месяц здесь идет э, речь про энергетические уборки да? когда мы хотим мы чувствуем, я не знаю, может быть, какие-то были дома скандалы, может быть, какие-то разногласия, пересуды, может быть, кто-то болел. Может, ну вот, но ну, мы как хозяйки, как хранительница очага, мы как правило с вами чувствуем вот эту энергетику в доме. И это дни именно для тех уборок, которые не просто пыль вытереть и там что-то пропылесосить, а которые нам с вами именно помогают эм, вот в этом направлении, да, то есть. Помыть энергетически, отмыть дом. 11 23 августа и 4 сентября особенно благоприятно заниматься делами, радующими вас, умножая, умножение которых вы ждете, при умножении, наверное, которых вы ждете в своей жизни. Значит, 12, 24 августа, 5 сентября можете помириться с тем, с кем были в ссоре, или попросили что-то у них, у кого, у кого позиция в данном вопросе много сильнее ваша 13-25 августа и 6 сентября дни благоприятствуют начало дел, от которых вы ожидаете долгосрочный эффект замуж выходить отношения начинать на работу устраиваться но не берите кредит платить вам придется долго и достаточно тяжело 14-26 августа и 7 сентября дни для любителей планировать свою жизнь заполнять карты желания мастерить чашу богатства то есть это тоже такие хорошие энергетические дни. Это может быть медитации это может быть просто загадывание желаний. Вот у меня такое очень часто бывает, когда вот я чувствую, что я в потоке, вот знаете, или это какое-то очень красивое место, которое очень сильно наполняет, да? или это просто какой-то энергетический день, в который все получается, и вдруг ты попадаешь в какую-то точку и ты понимаешь что если ты сейчас скажешь свое желание, то вселенная тебя точно услышит. Я не знаю, бывает ли так у вас, но вот у меня у меня такое есть. И, может быть, потому что я сижу, конечно, на косой печати, но в общем это как бы мне очень близко. И бывают такие дни, когда вот твое желание слышит вселенная. Это вот как раз про это. То есть не обязательно там карту желания делать, может быть, просто нужно в новое, в нужное время, в нужное место его произнести, да? 16 28 августа благоприятно заниматься духовными практиками совершать обряды закладывать фундамент не стоит заниматься опасными видами спорта так как есть вероятность травм так что еще 17 и 29 августа начинайте только положительные дела потому что энергия этого дня умножит все чем вы будете заниматься так что... Так, дальше идем. Тенденция к спорам, конфликтам будет достаточно актуальна в августе. Это активный месяц, содержащий в себе одновременно конфликты с годовыми энергиями, и, и конфликт в нем содержится и дружеское такое объединение. Почему? У нас год идет крыса. Наверное, это известно даже новеньким крыса это вода а обезьяна это тоже но она металл но в ней зарождается стихия воды это начало треугольника воды в драконе вода будет умирать то есть представьте две очень сильные энергии поддерживают энергию воды на всеобщее обозрение выйдет недопонимание на любых уровнях общения люди будут настроены несколько агрессивно из-за того что может возникнуть через череда конфликтов, конфликтов и ссор металлические энергии несут жажду справедливости захочется отстаивать свою позицию доказывать правоту металл у нас такой он все время вперед идет но на более глубинном уровне любовь и дружба которую все-таки питают обезьяны и крысы это знаете как такие двоюродные родственники да они могут быть абсолютно разные в абсолютно разных семьях воспитаны, абсолютно разные по менталитету но тем не менее кровь одна есть так вот они все-таки не позволят конфликтам перерасти во что-то крупномасштабное и в вашей власти перенаправить всю энергию месяца на налаживание личной жизни и реализации творческих проектов ой вижу светлана привет из израиля и вам привет да Да, не все у нас не обязательно дни делятся обязательно на хорошие или плохие кто-то спрашивает 2 сентября обещать Да, там 2 сентября были бесчисел а личный календарь, календарь может ли сейчас прогноз на эти дни конечно может где у нас ну, пока последние дни с летой. У нас вот прям действительно в Москве по прогнозам, вы знаете, с месяцем осень, осень, к сожалению, и придет. Последние дни лета тепло, хорошо, мусит там прям в этом. Смотрите в Инстаграм, я там Муся частенько выкладываю, она, как она придуривается в, в саду у нас. Так что она сейчас в саду. Энергия мест месяца способствует, способствует вспышкам коронавируса негативные даты покажите еще раз да покажу вот. давайте негативные даты я вам покажу значит про а, про коронавирус ху, -ху, ху значит смотрите здесь скорее не вспышка здесь скорее не вспышки будут а, вообще все Смотрите, все вирусы, ну мы сейчас там не будем говорить про те, которые, по путем передаются, да? это не к нашему вебинару, да, а, про вирусы, все-таки мы переживаем те, которые попадают через органы дыхания. И органы дыхания в этом году действительно очень сильно страдали. Самого-самого начала. У нас металл в очень плохом состоянии. Почему? У нас ген металл сидит. Значит, у нас крыса металлическая, давайте с этого начнем. У нас металлическая крыса. И ген, он просто ржавеет в этой крысе. А ген это и есть, ну, там по меридианам там много что относится, что к чему, там больше к синь. Но металл это в том числе и легкие. И в этом году для легких самая плохая ситуация. Но сейчас, когда пришла обезьяна, то металл как бы приобрел корни. Он приобрел уже хорошую какую-то и уже более лучшую фазу ци и ему уже как-то легче жить стало поэтому с этой точки зрения для для самого коронавируса да, здесь как будто бы наша вот эта система должна больше укрепиться мы в общем-то ждали собственно говоря даже этого должна укрепиться ну вот там другой вопрос про вообще пандемию конечно а, так Пишут, что в Европе пошла вторая волна, да. Приезжать к нам в Алматы, это сдавать позиции не собирается. Ой, Ольга, я же прилечу, смотрите. Не, сейчас лететь страшно, прям короной болеют все вокруг. Нет, смотрите, коронавируса очень много, но здесь, наверное, есть есть еще история просто про это отдельно. У меня был в начале года, когда я разбирала, наверное, действительно сейчас уже обновилась информация и мы уже больше знаем про сам вирус мы уже сами понимаем всю эту как называется амбивалентность вирулентность ну, насколько он сильно заражает и так далее самое главное что уже начали меняться сами энергии но я так понимаю что все таки история мне например она очень сомнительна, что она природного происхождения поэтому мы с вами сколько сколько угодно можем тут конечно раскладывать астрологическую карту и думать почему же во вселенной произошла ну вселенной может все равно почему именно на, на этой планете произошло именно в это время именно такая история но я думаю друзья что если она не природная то здесь вообще другие совершенно надо вещи смотреть вот как то так так ну давайте вернемся к нашим баранам почему именно август хорош для осознания собственных такой собственной действительности определение необходимости изменения в своей жизни потому что обезьяна это металл и вместе будут предрасположенность к структурированному подходу к любому делу к справедливой оценке того что где где что где вы находитесь то есть помните вот про что я вам говорила так у нас металл бедный очень сильно страдал да брось топору воду и он станет ржавой а здесь у нас топор прекрасно вот себя чувствует у него же какое-то знаете корни уже появились плюс у топора еще есть полезное божество тоже очень хорошая история то есть не дает ему тупиться, дерево нужно рубить это обязательно найдет свое отражение в, в крысе погоду при котором мы неоднократно говорили что что она великолепный начинатель идейный вдохновитель почему с крысы начинается 12-летний такт животных вот этих земных ветвей то есть э, у нас крыса такая вау все придумывает все начинает бык труженик дальше будет продолжать с этим конечно в этом плане кстати говоря немножко страшно вот если подумать о том сколько всего началось в крысу и можете ли вы много ли вы событий можете вспомнить я сейчас говорю про мировой масштаб потому что конкретно где-то вот у кого-то например много было хороших событий но мирового масштаба к сожалению события все прям негативные. а бык это как правило то есть следующий год который идет за крысой это как правило энергия которая завершает Дальше делает то, что крыса придумывает и то, что крыса начинает. Здесь есть, конечно, очень такая история, о чем подумать. Но, друзья, мы, кстати говоря, готовим календарь, мы прогноз на следующий год уже начали готовить. Наша школа это такой огромный, я его называю на там 300 листов, с которым дается описание, и вдоль и поперек все преподаватели нашей школы работают. Так что мы в ближайшее время, Лена Пирогова, кстати, у нас нет возможности его заказать пораньше и, и с, со скидочкой какой-нибудь. Так что все, мы, конечно, подготовимся к следующему году. Но сейчас так вот заранее вам немножко так приоткрываю да, занавес того, что, что нас ждет. Итак, их тандем, это я сейчас все еще про обезьяны видимо, и про крысу говорю, их тандем не даст годовому янскому металлу срубить дерево месяца под корень. Значит, все то, что представляет собой энергия дерева, будет достаточно актуально в августе. Это, что, что для нас дерево? Это творческая составляющая жизни, это целеустремленность, креативность, поиск новых путей решения, поставленных задач. Дерево дает возможность вникать во все за что не возьмешься да и если вы решите начать обучение чему-то нового то процесс достаточно легкий и приятный для вас так что тратьте сентябрь месяц на начало учебы самое то вообще чего мы боимся почему мы говорим что здесь будет рубить или не будет рубить да? а, мы вообще вот этого сочетания боимся в начале года я говорила что все кто у кого есть иньское дерево к нам пришел янский металл берегите голову почему потому что янское дерево это что у нас он даже вот видно, да, дал как человечек стоит это голова и янский металл это топор который рубит дерево кстати говоря вот давайте сейчас проведем маленький опрос, даже самое интересное, у кого стояло я, стоит янское дерево по году, вот такой же знак, да, стоит погоду или в столпе дня, или в столпе года, особенно в столпе, ну и там и там может работать. А, и есть, вот пришел янский металл, и были ли какие-то, может быть, не травмы головы, но это может быть была сильная простуда, там уши, горло глаза, нос, э, может быть травма была, там упали, стукнулись, еще что-то моего сына было нет, это понятно, что у многих было просто у тех, у кого было э, были ли травмы, если нет, берегитесь, это не обязательно, что должно быть травма, просто берегите голову и знаете, что у нас еще с вами полгода впереди, да, у нас только прошла весна и лето, сейчас будет зим... э, осень и зима то есть ровно еще 6 месяцев у нас с вами будет крыса. То есть надо ее, конечно, держать голову. Столбня, травма шеи, вот у Натальи было 2 Наталья пишет: да, было. День нет, слава богу. У меня в столбе года ничего не было. Тоже все отлично. Значит, смотрите: если травм не было, зубы много лечили. Нормально. Стол дня и столб месяца у меня даже страшно уже. Нет, все. Кто предупрежен, тот, кого предупредили, тот вооружен. То есть просто знаете про это, да. Ну я не знаю, вдруг у горными лыжами, вот как я, например, интересуетесь и любите там погонять, да, шлем покупайте. Только там шлеме Я не знаю, мотоцикл еще что-то, да. Вот, ну постарайтесь вот просто голову свою беречь. А, мокрые ступеньки, если есть, то значит сходите прямо сейчас резиновые коврики купить на эти мокрые ступеньки чтобы выйти на крыльцо и не убийцы и так далее зуб теряла уши болели я своему мужу посоветовала на все заставки поставить цветочек пока бог миловал угу. Зубы лечил в феврале. Ну да, мы советовали как раз что-то поделать зубами для того, чтобы пролетела эта история мимо, Мы да? ну, как раз и был такой у нас с вами совет. А если янское дерево стоит земной вид э, земной ветви нет нет погоду по земной ветви не смотрим, именно смотрели по вот небесному стволу. Сейчас я посмотрю, там еще кто-то что-то писал, я не успела прочитать. Сейчас я посмотрю. не на курсы а, и на Коваль да да, все прочитала вашу значит эм, угу. так э, у меня приятельница мне попала в больницу делали много уколов моя свекровь Диана она крысе видимо по дню умерла да Если тигр по году и месяцу это не считается, дерево Ян в часе зубы ли начали крошиться, а если в месяце, ну в месяце может не так достать, потому что он мы смотрите за здоровье отвечает либо столб года, либо столб дня, поэтому мы здесь больше боимся Если в месяце, это больше все-таки за социум отвечает, либо за нашу карьеру, за нашу работу отвечает. Если Янское дерево в столпе удачи могут быть какие-то проблемы но как бы они как-то вас косвенно затронут но это не с вами будет проблема простите не совсем поняла месяц август дерево значит нам всем нужно беречь себя даже если в дате рождения день не, не не. это мы так плавно перепрыгнули на карты то что я говорила и решили еще на эту тему немножко пообщаться но вообще мы просто говорим о том что будет некое столкновение да? И это столкновение, она может каким-то образом каким-то образом отразиться. Не обязательно, что оно прям на, на всем и на каждом должно отразиться, да? Итак, конечно, если ваш элемент личности э, огонь Ян, это вот тот самый господин Ян, про который я говорила, или земля Ян, то обезьяна это звезда академика которая своими энергиями обязательно поможет вам в обучении но даже если у вас другой элемент личности это не повод чтобы отказаться от, от того чтобы узнать что-то новое не отказывайте себе удовольствие открыть нового автора или посмотреть научно-популярный фильм или прийти к нам на курс welcomeком поверьте все что вы узнаете в этом августе надолго останется в вашей памяти и обязательно найдет свое применение в будущем так что не пропустите месяц ловите за хвост энергии августа и повышайте собственную квалификацию расширяйте свой кругозор творите придумывайте и воплощайте в жизнь мы живем в интересное время про которое будет рассказывать будем рассказывать детям и внукам поэтому распознать и воспользоваться появившимися возможностями очень важно кто знает, может быть, идея, которая подкину, подкинет нам деревянный август, выведет нас на, уров, на новый уровень и в 2020 год станет для нас временем позитивных перемен. Вот вы знаете, я в это верю. И значит, смотрите, сейчас вот на этом слайде вы можете пока почитать про то, что можно поставить настроить на учебу, поставить по году, да? Я сейчас отвечаю на вопросы, а вы сами самостоятельно читаете слайд. Кому плохо видно, слышно, все будет опубликовано у нас либо в соцсетях, и либо и в соцсетях, и будет опубликовано у нас на нашей сайте. Так, а я сейчас пока а... мой папа дядзы при смерти лежит. диадзе и при смерти лежит еще месяц у нас такой приходит ну давайте так я вам прогноз сейчас жанна не могу сделать не видя всю карту да? э, не могу конечно сделать ну дай бог чтобы чтобы поправился да? значит у дочери два янских где Дерев... э, Дочерь двоянских дней в день и году. Ох, ну просто не не переживайте, просто скажите ей о том, что пусть бережет голову. Все, да? То есть, как мы про голову начинаем, так у нас разом. Сейчас найду, найду, найду, найду, найду. В карте три обезьяна и петух в месяце. И приходит обезьяна. Как это повлияет? Наташа, значит, друзья, вот посмотрите, когда у нас много повторяющихся знаков, мне вот эти вопросы уже задавали а, в Инстаграм, там пытаюсь отвечать, когда успеваю. Значит, смотрите, друзья, когда у нас много а, каких-то а, с вами знаков, они всегда работают, скорее всего, неблагоприятно. С другой стороны, у вас может быть карта следования. У вас металл, металл, металл, у вас может быть карта следования. Если вдруг карта следования, то она будет идти за металлом. И тогда для вас это все будет благоприятно. То есть здесь такого ответа нет. Нужно посмотреть структуру карты. То есть мы тут смотрим не по каким-то знакам отдельно, а нужно смотреть всю структуру карты. Если она ушла в следование, то это будет благоприятно. Если она не ушла в следование, то будет неблагоприятно. Вот пример такой. Цвет 50 на 50. Да? У меня, значит, погода у меня вызов власти. Что это значит? Вызов власти ⁇ это божество, которое говорит о вашей черте характера, и все, что стоит погоду, люди эти черты характера считывают. То есть вызов власти ⁇ это то, что нападает на власть. Ну, не буду сейчас рассказывать, потому что для новичков это может быть какая такая, не знаю, насколько вы сейчас готовы воспринять эту информацию. Но вообще вызов власти о многом, говорит у человека. Кстати, у моего сына как начали лететь зубы, так эти пломбы вообще не держатся. Либо доктор так себе, либо дерево еще в ней в году. Может быть, Марина, но, значит, вам, конечно, бы доктора лучше подобрать с полезным божеством, чтобы было полезное божество, хотя бы небесный благородный, желательно по году рождения был бы, например, вы берете карту своего сына, делаете карту в нашем калькуляторе и вверху будете видеть небесный благородный по дню, по его дню, и вы там, например, видите там, я не знаю, обезьяна, там и там, свинья, например, да? И хорошо бы, если бы доктор был рожден в год обезьяны или в год свиньи. Но вопрос, как это выяснить. Вот, понимаете, я знаю очень, я много техник знаю по подбору докторов, но сейчас есть, конечно, очень много информации. Сейчас все пиарятся, у всех есть соцсети, и какую-то информацию можно вытащить из соцсетей. Но я вам хочу сказать, что ну не знаю, в общем про кого-то можно вытащить, про кого-то не, нельзя. Как у доктора заходить, спрашивать дату рождения, тоже вроде как -то не очень. В карте 3 обезьяны петуха ответила, благодарю. А, а, значит, а, погоду погоду можно всем ставить, всем, всем, всем. Это а, в такой, ну как бы амулет, талисман на сентябрь месяц, конечно. Если столб месяца, такой же, как господин дня, что это значит, это значит, что впереди вас всегда есть конкуренты, которые будут всегда впереди вас. Но надо смотреть, на каких фазовцы. То есть вы можете быть более удачливы, чем они, а можете быть менее удачливы. Надо смотреть карту. Имеет значение, в каком секторе поставить погоду. Ну, смотрите здесь вообще конечно имеет значение мы их специально выставляем у нас вот с коронавирусом сейчас прикрыли интернет-магазин где было описание всех талисманов каким образом их выставлять но все дело дело все в том в том что это мы берем как талисман месяца да? ну то есть ну можно взять в обезьяну поставить например Наталья, если стоит дерево Ян на тигре в столпе дня, пришел август. Тоже дерево Ян, значит, двойне надо голову и органы. Да, да, да, да, да. Или вообще в 2020 году, независимо от приходящего месяца, вообще независимо от приходящего месяца, беречь, и особенно в этот месяц, где происходит дубликат. Наталья, вы спешите уже второй раз? Uh, не поняла про сентябрь месяц, господи, <смех> извините, да, да, да, у меня такое бывает, да, оговорки, да, uh, и оговорки, и опечатки сама же читаю, сама же вижу, думаю, ладно, уже не буду исправлять, оговорки есть, да, что-то мы с вами начали про осень и все равно уже вот подсознание наше все-таки западное, оно срабатывает на то, что это сентябрь. Конечно, я говорю про август, друзья, извините, пожалуйста. А, вижу, что не загораем 1 сентября. У меня, видимо, еще это сентябрь. Да-да-да, конечно, я говорю про август. Извините, да. А, Инга пишет: небесный доктор, а, погоду или по дню а, сказали, но я пропустила. Я с, с небесным доктором здесь нужно все-таки. Я не, не хочу сейчас рекламировать символические звезды, потому что не все их знают. Берите небесного доктора а вы берете небесного благородного благородный когда вы расскажете что, что такое карта следования ну сегодня я вообще даже не планировал про это рассказывать друзья смотрите что происходит сейчас у нас давайте я потихонечку буду листать слайды иначе мы тут никогда не закончим друзья вот это тоже очень важный амулет иероглиф вы пока про него почитаете, я поотвечаю на вопросы значит смотрите где его взять, потом сделайте скриншот или может потом у нас на сайте его взять. Значит, про, для того, чтобы рассказать, что такое карта исследования, нужно вообще просто садиться и рассказывать теоретический материал. У нас ну, какими-то обучающими курсами бесплатными мы не занимаемся. У нас есть школа, в которой работают преподаватели, у нас идут программы. И вот в августе месяце у нас будет как раз запуск начального курса для Светланы мостовской Это наш преподаватель, который ведет начальные курсы по астрологии, где рассказывает все, все, все, в том числе и про карты следования. И вы всю всю структуру астрологии вы узнаете. Так что следите, пожалуйста, за нами, приходите на открытые вебинары, познакомитесь с Светланой и с, там, с нашим подходом. А здесь мы просто с вами рассказываем, ну у нас такая беседа обо всем на свете какую-то одну тему раскрыть я сейчас ну просто не в состоянии потому что нету для этого материала и 300 человек сидит кто-то про это знает кому то не знает люди пришли прогноз слушай зачем они будут слушать про кому-то кого-то ловушки могут интересовать до да? кого-то супружеский дом кого-то карта следования за здоровье отвечает земная ветвь года или небесный ствол дня за здоровье отвечает два столпа просто разные школы по-разному смотрят столб года особенно земная ветвь мы не любим когда ее сталкивают и столб дня здесь может быть и небесный ствол земная ветвь. это такая многогранная история это не просто какой-то один знак отвечает за все наше здоровье это достаточно многогранная история. там нужно много чего знать чтобы увидеть допустим смерть человека да? то есть там нету такого знака что пришла коза и человек там который там крыса взял и умер нету такого здесь там таких много признаков да? А можно еще раз про доктора нету никакого доктора смотрим небесного благородного от дня все А я у врача было год рождения был этого знака Я не поняла вопроса если всех деревьев ян пришел металл топор для всех ну для нас для всех вообще он пришел дерево вы или не дерево он для всех пришел но просто если у нас в карте вот у меня янское дерево стоит аж в часе то есть топоры сначала куда приходит сначала он приходит в погоду, потом он трогает столб месяца, потом дня, потом час. Может ли быть что-то с ногами? Может быть. На всякий случай я проковыляю вот эти там протекторы или как они там Нет, это для печени, ну как это называется, которые там для суставов, для костей. То есть я знаю, что там у меня колени, особенно там из-за того, что я там много там по горным лыжам прыгаю, как коза. вот Колени слабое место, я решила проколоть там, курс сразу сделать. То есть вы делаете профилактику тех мест, где у вас в карте столкновение, и где вы сами знаете, где слабое звено может быть. А смягчать столкновение металл и дерево в небесных словах может смягчить, э, смягчить водичкой ху а, конечно водичка будет смягчать конечно но мы сейчас не говорим конкретно про чью-то карту что там прям все бум, трам, тарара. конечно если есть вода то это будет смягчаться. но тогда вода где должна быть она должна где-то быть тоже в небесных стволах да? если у вас погоду стоит и пришел сейчас год с геном да а у вас там дерево погода то там нету никакой воды и вы никак ее туда не внесете иероглиф мудрости только в августе можно использовать или всегда ну, можете всегда использовать но ну, обычно я подбираю какие-то там смотрю там какие-нибудь китайские источники что они рекомендуют в тот или другой месяц и вот вам подбираю обезьяна Кондратий, да, да, да, вот его корю. да, да, да, вот. а, значит, обезьяна является ветвью путешествующей лошади, значит, ускоряет события, несет, а, значит, несет, так, все, собралась, живет, Фу, живет, несет желание перемен и некую некую информацию, которую раньше вы не обладали. Если жить согласно с, с теми энергиями, которые приходят к вам от времени выбирать из них благоприятные качества, то вне зависимости от их полезности в жизни будет меньше катастроф, больше позитива, а общение с окружающим миром более гармоничным и плодотворным. Влияние путешествующей лошади будет особо отражено на тех, кто родился в день или год. Обратите внимание, то есть, в столпе дня, или в столпе года тигр, лошадь и собака. Для людей, в чьих картах базы уже есть, или приходит от такта тигр и змея, да, то есть или в, в карте, или пришли по десятилетке, которая сейчас идет. В августе может активироваться огненное наказание, или его еще называют наказание несправедливости надо быть предельно внимательно и приложить максимум усилий чтобы избежать неприятностей совет один не спешите что такое у нас с вами огненное наказание лошади путешествующие лошади они несутся все бешеные все ненормальные сталкиваются Наталья, да? при, при наличии змеи и тигра при полезном огне в слабой карте будет ли огненное наказание действовать э, и как есть змея и тигр я вам маленькую тайну скажу очень если для вас в огненном наказании больше всего страдает сама обезьяна вот если для вас обезьяна является полезным божеством или небесно благородным и оно будет страдать тогда на вас это точно отразится но для этого надо посмотреть карту я же не знаю под каким знаком вы пришли но на всякий случай мы как бы всегда предупреждаем всех что, дорогие друзья, давайте на всякий случай э берегите себя, не садитесь пьяные за рулем, не садитесь пьяным за руль, не гоняйте на мотоцикле в этот вот всего лишь месяц, да? То есть, ну вот как-то вот как так. В августе, в августе, да. Я, я опять сказала в сентябре, или это вы уже не меня поправляете? Да в августе друзья не обращайте внимания просто вы запомните что я говорю про август Да, дни которые увеличивают риск попадания собственным риск податься собственным эмоции и как раз результат получить неприятности это дни все тех же земных ветвей то есть змея обезьяна и тигр вот смотрите у нас есть дни в которых прям уже вот знаете такое собирается вот здесь мы можем а, дья перевести будет как тигр здесь уже как обезьяна да и у нас же есть еще часы то есть например в час змеи может это наказание сработать то есть вы можете вот еще эти дни отметить ну это конечно же масло масляное я так думаю что ну если мы вообще по всем системам начнем выбирать эти страшные дни и отмечать то ни к чему хорошему у нас это не приведет но вот в общем и целом Можете эти дни запомнить и себе там пометить и увидеть эти дни, да? И увидеть эти дни как-то поберечься. Вот. Также нужно не забывать, что в каждом дне есть час, который соответствует этим земным ветвям. То есть у нас тигр, змея и обезьяна. И э, даже если у вас есть всего два знака, то что-то может достраиваться. А, дальше. Если в карте есть земная ветвь... Тигр обезьяна ваш это ваши личные разрушители, поэтому не так сказала. Если в карте есть земная ветвь тигра, то обезьяна будет вашим личным разрушителем. В каком плане? Некоторые школы смотрят личного разрушителя только по столпу года. Некоторые школы смотрят еще и по столпу дня. Некоторые смотрят хоть где. Все, если где-то тигр есть, обезьяна пришла, значит будет столкновение. Но в любом случае вы должны понимать, что с тигром будет столкновение. И здесь что стоит? Поберечь здоровье, не рисковать. Надо смотреть, в каком столпе будет столкновение. Если тигр у вас в годовом, в годовом столпе, то изменения коснутся вашего окружения. Если в месяце, то с родителями или друзьями. Если в дне, то все, что связано с домом или браком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 змея дракон обезьяна крыса также могут ждать события связанные с той сферой жизни на которую они за которой они отвечают Значит, благоприятность зависит от полезности воды если вода вам полезна, то вас ожидает приятные изменения а если к тому же ваш столб личности инская земля которая сидит на змее, то вероятность новых отношений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 уже дают сильную воду я уже про это говорила и если у вас в карте сильный огонь особенно если присутствует треугольник огня то есть у вас в карте есть все и лошадь и тигр и собака или если есть лошадь и коза ну то конечно стоит поберечься в плане здоровья не заниматься какими-то рискованными видами спорта а также не принимать серьезные какие-то финансовые решения то есть столкновений вот да еще ну то есть идет большое столкновение у вас вся карта огненная и такое приходит достаточно мокрое холодное время да которое может столкнуться и ну, к чему хорошему к чему хорошему не приведет ага. небесная благородная обезьяна и она же демон грабежа ну и что демон грабежа значит не так сильно будет работать а благородный будет если есть змея то нужно смотреть чтобы не достро не достроилась еще пришла обезьяна достраивается день тигра и получается огненное наказание да? теперь друзья мы читаем по элементу личности а нет еще не дошли до элемента личности сейчас читаем дальше люди с элементом личности инское дерево или инская земля могут рассчитывать на помощь в делах и вполне вероятно, этот месяц принесет им новые знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу или долгосрочное сотрудничество. Для этих людей обезьяна является благородным человеком. Но ну и крыса года для них тоже будет благородным. Двойная поддержка общества обеспечена. Если у вас затор в делах, вы запутались, потеряли направление... Направляющую какую-то в жизни, да, в своей жизни, на какое-то направление. Обращайтесь за помощью к близким людям. А, главному Богу рекомендуется по направлению, которого а, ежемесячно приходит а, вот мы вам рассылка, кстати, рассылаем: да? а, медитируйте, и вы обязательно получите поддержку от людей, и или своего ангела-хранителя благородный это мощная сила а время когда приходит энергия собирает, собирается несколько благородных вообще нельзя пропустить э, и бездействовать В общем так что по полной используйте приходящий август это речь идет о инницском дереве и ницской земле.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 А рожденный в месяц петуха, можно найти качественную медицинскую помощь. Если вы давно откладывали посещение врача, то в августе приходит звезда небесного медика, про которую мы с вами говорили, да? а, которая увеличивает вероятность того, что доктор будет к вам благосконен и поставить диагноз верным. Не пропусть, то есть обратите на это внимание и не пропустите месяц. В августе месяце, месяце будет чрезвычайно активна та область вашей жизни, которая будет проявлена, собственно говоря, этим янским деревом. Стоит обратить на это большое внимание. А если в карте, повторяется, целиком столб, как некоторые говорили, да, деревянный, обезьяны то вероятность изменения этой сферы жизни за которой отвечает столб в карте также очень и очень велика Итак, посмотрите свою карту сравните с этой таблички соответствию ее по элементам личности то есть вот здесь мы смотрим элемент личности а здесь мы смотрим за что отвечает само дерево которое приходит и сам элемент который приходит с земная ветвь Относится ли это ко мне? Но если вы инская земля, у вас в карте написано в, в дне что вы инская земля, то относится. А, а запись будет, а то я опоздала. Да, запись будет, будет. А если у огонь не полезен, но есть лошадь, тигр, собака в карте, тогда тогда, кстати, будет, наверное, хороший момент. Мы столкновения не любим, но если в принципе, вода немножко будет огонь оттеснять, то для вас наоборот это время таких хороших перемен, да. А, так, запись Лена обычно на почте она высылает такие просто где все написано, где что у нас лежит, какие новые видео, статьи, вебинары, бесплатные материалы, так что каждую неделю мы в обязательном порядке вам это все рассылаем. Для элемента личности дерева, давайте мы перешли на элементы личности, сейчас ушки на макушке у людей, которые у которых в дне написано, что они деревья янские или инские Итак, если элемент личности дерево ян или ии, то месяц принесет свои собствен, собственный элемент и энергию власти. В этом месяце вы будете сосредоточены на решении вопросов, имеющих к вам непосредственное отношение. Месяц может принести вам решительность и уверенность, возможно, новые знакомства и контакты, но в то же время активизируются ваши конкуренты и соперники. Старайтесь им избегать конфликтов и ссор. Лучше сосредоточиться на том, что и как вы делаете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 или административными органами. Также возможны дела, связанные с азартом, риском, драйвом. Может появиться склонность к напористости, могут появиться предложения по смене работы или повышения в карьере. Не спешите отказываться. Все очень хорошо продумайте, прочитайте все за и против, и только тогда уже давайте свой ответ. Итак, людям со столпом личности. Инский, ой, инский господи деревянцы деревянные а, деревянный тигр или деревянная обезьяна лучше пережить этот месяц спокойно не принимать в судьбоносных решений не брать на себя лишние ответственности и не рисковать вас могут ожидать сюрпризы иной раз не совсем приятные старайтесь сразу не реагировать негативно чтобы не дать конфликту принять вселенский масштаб месяц когда элемент личности э, для это ямское дерево для новичков, сейчас оговорка да, показывается в небесном стволе месяца и стоит на фазе исчезновения говорит что пришло время заниматься поисками истины это могут быть духовные практики или э, какие-то реалистичные реальные извините, расследования главное чтобы результат поисков принес удовольствие для инского дерева могут быть изменения в работе в карьере Инское любит э, янская у нас инское дерево любит янское дерево ждет от него поддержки но если в карте человека с элементом личности есть в открытых небесных стволах склонность к богатству то есть инская земля то такая поддержка может дорого обойтись однако август богат на бугородах к годовой крысе помогающий при любых обстоятельствах добавится обезьяна и с двумя такими помощниками любая задача искому дереву будет по плечу следующий прогноз для и янского огня сейчас я отвечу на вопросы лошадь тигр петух то столкновение. Нет, Елена, с чего взяли? Где вы это нашли? Лошадь, тигр, петух, тоже столкновение. Как вы это решили? Так, Дания Инь, земля, коза инь, год крысы вода В двадцатом году крыса. Я. В счастье крыса. Сколько крыс? Как это скажется? Год тяжелого по здоровью. Год будет тяжелый, да крысы такие животные они не любят то есть когда у нас уже есть крыса в карте вот у меня тоже кстати есть крыса но как а и все более я так понимаю у вас две плюс еще крыса они не любят себе подобных вот и как правило да тяжеловато дается то есть препятствия будут в году вот в году тигр в столпе удачи змея приходит обезьяна что можно пострадать от элемента дерева и для элемента неважно какой вы элемент если все они втроем собрались можно попасть но считайте что какая-то автомобильная может быть катастрофа будьте осторожны просто будьте осторожны тут не да, даже если вы за рулем сами не ездите то э, просто переходя дорогу смотрите по сторонам в этом месяце у вас должна быть повышенная Осторожно, 7 месяцев пройдет нормально. Слушайте, ну у нас эти наказания у любого человека рано или поздно складываются. Это не обязательно, что мы все должны в какие-то катастрофы попадать. А если дья на И в году стоит, как это отразится? Вот ровно так, как там было написано. Я Крыса и оба, оба дети оба дети крысы а, э, ну слушайте ну крыса ужас ужас э, инга погодите погодите паниковать у меня тоже одна крыса ну поболела в себя пришла живу дальше все хорошо ну не так все страшно если столб личности дерево я на обезьяне Ой, я только что, про это рассказывала? Если вы пропустили это, друзья, ну просто мы с вами даже половина еще не прошли, а время уже так потихоньку тик-так, тик-так, половина еще даже не прошли. Значит, друзья, вся статья будет опубликована на сайте, переходите перечитывать, хорошо? Как можно защититься от крысы в этом году? Не нужно понять, что вы будете защищать. Крыса не может быть, понимаете, что такое крыса? Крыса это дождь. И дождь для кого благоприятен? Если у вас есть низкое дерево, если вы сами низкое дерево или низкая земля, для них дождь просто необходим. И зачем вы будете от него защищаться? Просто нужно смотреть, от чего защищаться. Ну вот мы там, например, не любим наказание нелюбовью. Да? Это когда есть крыса кролика, приходит еще одна крыса. Ну вот здесь можно уже подумать. Ну это от этого защититься невозможно, кроме как просто знать, что оно будет. А если три обезьяны собираются? Берегитесь. Не, ну я серьезно говорю: просто берегитесь, потому что любого элемента больше двух оно превращается в что-то нехорошее. Что именно я не знаю, потому что нужно смотреть, как этот элемент в, в чем проигрывается? Что-то деньги, здоровье, муж, дети, власть, да, работа, карьера. Что в чем может быть проблема? Я же карты-то не вижу. Сейчас собаки, день тигра, месяц, змеи, год дракона, э, видать, изменения не, не избежать. Собака, тигр, ну, подождите, ну, ладно, чушь, вот так. А, у вас же там месяц змея змея, а не лошадь. Так что, да ладно, все, все нормально. Я сама, на тигр. Если у меня огонь я. А год вот и месяц лошади, чего стоит остерегаться? Если у меня. Друзья, я вас обожаю всех всех люблю вы все 300 человек можете каждый писать свою карту и спрашивать но отвечать я буду только общими друзья ну я не знаю насколько это корректно если я дальше буду сидеть и разбирать каждую карту вместо того чтобы читать общий прогноз для того что 300 человек пришли им тоже надо послушать правильно вот поэтому давайте давайте я уже все что приготовила Прочитаю, останется время, и мы с вами обязательно поразбираем ваши вопросы. Окей? Итак, если ваш элемент личности огонь инь или э, иньский или янский огонь, а, то август это месяц ресурса и богатства. вуаля Это месяц связан с людьми, от которых вы ожидаете поддержку.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 Месяц предполагает больше финансовой активности, могут открыться новые возможности или улучшение материального состояния или увеличение дохода. С другой стороны, вам необходимо четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их и не впадать в скупость и не совершать каких-то неразумных трат. Металл для огня, хоть для янского, хоть для Инского, деньги, как я уже сказала. Приготовьтесь к тому, что траты в августе возрастут, со стороны власти может быть усиление давления. Если сильная приходящая вода власть вам не полезна, то а, остерегайтесь брать кредиты, платить их придется долго и сложно. Не ввязывайтесь в денежные авантюры, можете больше потерять, чем получить. Но если вода все-таки вашей карте полезна, то людям Бин, люди Бин получат своего полезного Бога, им все станет по плечу, и прилетевшая вместе с обезьяной звезда академика настроит мысли на правильный лад, подскажет все, подскажет все, просчитать и проверить что надо прочитать и проверить на 10 раз прежде чем распоряжаться деньгами шансов бездумно потратить больше у людей дин золотая карета наводит на мысль существования счастья только при наличии чего-то такого дорогого роскошного люксового да? а, ну например там машины других атрибутов богатства а, так что это так это или не так но навязываю Навязчивые идеи приобретения нового транспортного средства или каких-то других дорогостоящих покупок будут преследовать Динов весь месяц. Поэтому внимательно Дины. Если ваш элемент личности Янская Земля или Инская Земля, то в августе приходит энергия власти самовыражения. Власть может принести э, предложение о смене работе. Вместе с этим может проявляться желание к лидерству и рациональный иррациональный и методичный подход к делам Но также могут проявляться закулисные интриги или судебные иски разного рода претензии со стороны других людей обезьяна для вас самовыражение весь месяц эм... И весь месяц а, вас, да, тут, конечно кругом а, вам будут а, вас будут одолевать творческие планы и идеи но если люди а, янской земли будут а, ими фонтанировать новые идеи новая мысль надо срочно бежать осуществлять люди инской земли могут влюбиться особенно если стол личности мы уже говорили если инская земля сидит на а, змее что инская, что янская земля и власть самовыражения может замкнуться на деньгах. К сожалению, не все проекты, выдвинутые в августе, в августе будут осуществимы. Затора может служить как высокие затраты, так и нежелание власти давать ход вашим проектам. Но и те, и другие будут поддерживать поддержаны благородным благородным Янской, благородным Янской для Янской земли тоже звезда академика, которая всем стреми, стремительным действием все-таки внесет какую-то размеренность и какую-то направленность для Инской земли благородные небесной единицы от года и месяца, который обязательно приведет помощников и все действия венчаются успехом для инской земли обезьяна это золотая карета желание красивой жизни дорогой машины точно так же как у Динов будет присутствовать в августе также не стоит забывать что чрезмерная активность желание использовать окружающих для своей выгоды и при этом игнорировать их интересы проблематично для взаимоотношений, особенно для женщин, которые своими действиями могут поставить под удар отношения. Если ваш элемент личности металл, янский или ининский, то месяц приносит богатство вместе с друзьями. Этот месяц принесет вам больше мыслей и забот, так или иначе связано с деньгами. И возможно, возможно неожиданные поступления, выигрыш в лотерею, подарок. в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 а, еще не все. Сейчас закончу метал переведу. У людей синь, существует вероятность заработ заработать в команде, но надо помнить, что для них обезьяна несет звезду овечего ножа. Контролируйте свои слова, следите за своими эмоциями, не дайте кратковременной вспышки гнева навредить самому себе, чтобы э Ген или Синь не придумали. Какой бы суперпроект, суперпродолжение не вы не выдвинули, все будет расцениваться как революционное. А любое новшество требует одобрения администрации, которая, к сожалению, на данный момент отсутствует. Людям Ген можно заниматься благотворительностью. Это принесет любимый им инский огонь. И будет как-то оберегать от завистников так <смех> и один и прям сегодня смотрела авито машину купить но ну, смотрите несмотря на то что у нас через три дня только начинается месяц обезья... ну да обезьяны. Думаю, вдруг опять оговорку сделал обезьяны конечно я всегда говорю что любой столб он не приходит вот так знаете? проснулся и ты почувствовал, что все, все как-то изменилось в твоей жизни. Такого не бывает, потому что вы любой стоп это как волна. Неважно месяц, год, десятилетка. Единственное, что понятно, что месяц или день это маленькая волна, десятилетка это такой цунами, тайфун какой-то, да идет. Вот. и каждая волна у нее есть такой период нарастания, период самой верхней точки и период спада. И месяц точно так же то есть он уже может действовать за несколько в общем-то дней до его начала то есть волна начала приходить или яхты а я вода и сейчас расскажем у меня инский огонь на змее что это это инский огонь на змее у вас значит прогноз для огня и не только что прочитали да в день разрушителя можно кормить грабителя богатства, спрашивают. Спрашивает Светлана: а, а что вам мешает кормить грабителя богатства в день грабителя богатства? Не, ну хотите в разрушителя? Я, я не знаю, чтобы были какие-то противопоказания, но мне кажется, пожалуйста, а, кормить вообще плохое дело могут привыкнуть. Нет, кормители значит читать смотрите: кормить грабителей богатства. Вообще есть разные карты, действительно, это такой непростой вопрос, но если уже по вашей карте ваши грабители все равно из вас высасывают соки, то лучше кормить их тем, чем вы хотите, а не тем, чем они хотят, знаете? То есть не, не давать этому грабителю заходить к вам на кухню, открывать холодильник и сжирать там все, что хочет, а, а вытащить то, что тебе самой не жалко и отдать. Да? Вот примерно как-то так это все выходит. А если металл и на свинье обезьяна разрушитель значит не подходит этот прогноз если металл и на свинье, не поняла вообще какое, какая логика у вас иский металл на свинье и а разрушитель то почему обезьяна а демон уничтожить демон уничтожения это психологические проблемы а никак не какие-то другие я не знаю что именно вы писали так на слайде стоит сейчас написано металл ян не полезен в воде почему это ведь ресурс вот этот вопрос мне задавали сегодня уже в соцсетях я уже на него отвечала хорошо что вы еще раз спросили я вам расскажу сейчас немножко про систему китайской метафизики друзья в системе китайской метафизики есть разные направления разные школы очень много школ работают по Манфреду Кубни, я сама много лет работала, потому что я была его ученицей, и, собственно говоря, естественно, я по нему работала. По Манфреду Кубни все достаточно просто. Ресурс, карта слабая, есть ресурс, значит, вам будет полезно. Карта сильная, есть ресурс, значит, будет не полезно так вот смотрите какая у нас с вами ситуация получается сейчас мы многие школы начали переходить может вы слышали на природный образ когда мы не рассматриваем силу слабость карты и не пляшем от нее а когда мы рассматриваем природу каждого элемента и природа каждого элемента как она взаимодействует с природой соседних элементов что такое янский металл янский металл это это, ну, и обезьяна в том числе янский металл – это топор. Что такое вода? Это вода. Ну, это либо дождь, либо какая-то большая вода. Возьмите топор, бросьте его в ведро с водой. Что с ним будет? Ничего хорошего. Соржавеет, затупится и будет ненужной железякой. Любой янский металл боится воды, а металл любит воду. Почему? потому что инский металл у нас с вами это это золото а золото для того чтобы помните как его вымывают как вы в фильмах видели да, в воде моют через сито моют песок для того чтобы остались для того чтобы оставалось золото вот собственно говоря из этого вся и логика исходит Можно инской воде на змее, в год змеи, обратиться к врачу? Конечно, Ольга, берите своего благородного, идите к врачу. Но ну, вот что же не будете к врачу, что ли, ходить? А, так, в вопросе металл, металл не полезен воде, а не вода не полезна металлу. полезный ресурс для воды они друг для, но ну, они друг для друга будут неполезны, полезны как бы так скажем а я сейчас как раз прошла курс по манфреду кубня а, Анна, она отлично прошли курс по манфреду кубни и отлично потому что манфред кубни он молодец он все дает очень понятно разжеванно для нас для для нас с вами и для западных людей, потому что китайцев с самого начала, слушать очень сложно. Я считаю, что это даже правильный подход: Надо сначала Манкрда изучать, а потом уже все китайские подходы. Потому что Манкрд все по полочкам раскладывает, но у него нету как бы оттенков. Он идет очень, у него немец, у него немецкие умы и вот эти вот все тут по полочкам. А все-таки китайская метафизика она должна быть вот с такими вот, ну, с еще и с энергией. А как насчет полезности или вредности э -э, воды земле? Фу, друзья, ну мы так с вами далеко уйдем. Значит, смотрите, полезность или вредность. У нас есть Янская земля и ей нужна Янская вода. Она ей будет полезна. Инская вода будет ну толку от нее никакого, потому что это большие просторы, горы, а это маленький туман, дождь туда полить не может. У нас есть инская земля, и ей полезна инская вода, потому что это бога, благоприятная почва, такая плодородная почва, и ей благоприятно, чтобы дождь ее поливал инский, а не чтобы ее смывала рекой, например. Хорошо? А, металл разный бывает, ей золото нержавеющие ржавеющее. Так, хорошо. Мы с вами сейчас по металлу будем разговаривать. Давайте дальше пойдем. Хорошо, здесь у нас не с промо, да, чтобы сейчас про разбирать свойства каких-то материалов здесь же скорее идет рассказ про то как стихии вообще стихии металла но она же не металл несет она же несет определенные какие-то свойства которые мы люди которые не умеют ну большинстве своем уже не умеем видеть энергии есть конечно среди нас определенные уникумы которые умеют нам вообще откуда эта вся история досталась ну понятно что там тибет монахи Даусы, все это ясно может кто-то из них и умеет это все видеть и нам описывает а может быть это досталось от той цивилизации которая умели видеть эти энергии ну как это объяснить людям, какая энергия что напоминает? И нам давали определенные какие-то а, понятные для нас образы, чтобы мы понимали, что энергия металла она вот такая, а энергия воды она вот такая. Да? И давали, это же не сам металл. И сейчас, ну, как бы глупо этот металл сейчас брать и разбирать на нержавейку, алюминику, еще там что-нибудь. Да? То есть нам говорят свойства, и очень часто через эти свойства, через какие-то понятные нам образы, китайские мастера дают вот это описание. Ну ладно, давайте дальше. Итак, если ваш элемент личности Рен или КВЕ, то энергия августа будет представлять для вас самовыражение и печать металл я который несет обезьяны не полезный ресурс для uh, людей воды поэтому верить на слово и безоговорочно доверять полученной информации не стоит фильтруйте все полученные знания uh, знания не принесут ли они вам ошибок в дальнейшем дерево это самовыражение это действия, таланты цели и стремления человека в этом месте в, в этом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 в этом году у воды, у воды, хоть Рен, хоть Квей, достаточно поддержки. Годовые месячные энергии работают в унисон. Главное в этом месяце не переусердствовать и не брать на себя слишком большие нагрузки. Если у вас в карте нет воды и металла, то можете расценивать месяц, можете расценивать месяц обезьяны как дополнительную помощь. И поддержку со стороны в то же время вы сможете увеличить свой доход браться за трудновыполнимые задачи и с легкостью решать их но если у вас сильная карта если вода или металл присутствует в земных ветвях то в этом случае не стоит откровенничать не стоит вкладывать деньги или покупать дорогостоящие товары к тому же, к вы приходит, значит, с приходит символическая звезда, демон красной красоты. Это значит, что любые предложения следует проверять, перепроверять, следить за правильностью оформления документов. Иначе есть вероятность неверно оценить ситуацию и угодить в ловушку мошенников. Поэтому будьте бдительны. А, значит, априори металл ⁇ это энергия грусти, печали, именно поэтому мы всегда грустим, провожая лето. Ну и вообще считается что-то такое, механизм предупреждения о том, что следует прислушаться к себе, принять, понять причины ее возникновения. Удивительно, но именно в состоянии грусти у человека э, обостряются какие-то таланты. Поэтому как только вы почувствуете, что вас что-то печалит, вы должны, это сейчас уже ко всем, друзья, относится, вы должны, конечно, заниматься чем-нибудь творческо творческим, рисовать, сочинять музыку, писать, и в этом состоянии вы достигнете гораздо больших успехов, чем если бы вы были такой внутренне спокойны и так все удовлетворены. Но если подобное состояние затянулось, а дождь за окном лишь дожди за окном лишь поддерживают ваше такое меланхоличное настроение, то есть вероятность впасть в депрессию. А это уже проблема. Поэтому нужно разобраться в себе, понять, чего вы хотите, и двигаться дальше. Вот мне нравится у китайцев есть очень такая интересная пословица. Вы не можете запретить птицам пролетать над головой, но вы можете не позволить им садиться вам на голову и не видеть там свое гнездо. То есть, такая прям глубокая мысль. Не позволяйте видеть гнезда у себя на голове у себя в душе до да, плохим мыслям плохим птицам пролетели пусть дальше идят. Не позволяйте себе расслабиться надолго не растворяйте своих печалях не жалейте себя в минуты грусти задумайтесь чего же вы хотите на самом деле и что вам мешает что можно сделать для реализации собственных целей а энергия деревянной обезьяны вам поможет, конечно же, сконцентрироваться на главном. Осенью сильное еще одно качество у металла ⁇ это сухость кожи. Есть такие, обычно я вам даю какие-нибудь из китайской традиционной кухни, не, даже не традиционные из китайской медицины я вам даю какие-то рецепты. В этот раз я вам решила дать масочки можете попробовать вот это одна масочка вот эта вторая масочка можете списать там слова и можете эти маски если не успели у нас на сайте все это будет да можете не хотите эти маски любые маски то есть в общем кожу надо увлажнять вообще в, в козе мы уже должны хорошо увлажняться потому что коза очень много выпивает вот как раз июль то есть она вытягивает всю влагу ну и вот еще металл тоже такой продолжающийся да? вот. ну что еще хочу сказать что мы не забил не забываем не только увлажнять там свое личико ну вообще нужно организм в целом сейчас конечно прекрасное время плодов и и овощи и фрукты разные продукты поэтому все равно на всякий случай я вам рекомендовала бы сдать как минимум анализы на пищевые непереносимости. Узнать, что идет, а что не идет. Потому что все мы м -м, понамешаны в этой прекрасной России. Кто-то из севера, и ему нужно побольше придерживаться. Ну, хоть как палео, да, там, то есть, если ты северный, гены северного человека, ешьте, пожалуйста, побольше белка. А если вы гены южного человека, ешьте побольше фруктов до да, которые углеводы были на юге на севере их не было то есть и вот под что ваша там система пищеварения заточена по то конечно лучше бы это все с анализами сделать то есть, такие анализы существуют да недорогие но зато вы точно будете знать от чего ваш организм радуется и процветает а от чего ваш организм к сожалению болеет и умирает да? поэтому вот это важно а, ну, в любом случае меньше соленого даже и по китайской медицине сырой чеснок не подходит не, вообще не переедайте, не переедайте балуйте себя сезонными блюдами как всегда будет прекрасно ну всем как бы известно да, пытаемся снизить соль там сколько что там там пол чайной ложки грубо говоря можно съесть это со всеми всеми блюдами в течение да, пытаемся снизить сахар пытаемся снизить жир ненужный при этом жир, нужный жир все-таки масло нужно есть а, а какие-то жиры лучше уже начинать исключать ну ладно сейчас самый важный момент самый важный а если у меня огонь ян и год лошади месяц дракона чего стоит остригаться Татьяна, всего того, о чем я сейчас целых уже два часа рассказываю. Да? Вот прям статью взяли, прочитали, потому что, друзья, ну, мне кажется, ну, некорректно, ну, я не могу сейчас, Татьяна, сидеть и вам рассказывать, чего вам конкретно стригаться. Хорошо. Нам же надо как-то всех удовлетворить, да? Значит, итак, поехали с вами. У нас с вами согревание денежной звезды наша наилюбимейшая практика, которая сейчас я расскажу новичкам, как ее делать. Согревание денежной звезды в других школах рассчитывают платно, мы его даем бесплатно на целый месяц. Это то, что поддерживает денежную энергию. Что нужно сделать? Вам нужно найти шаблон 24 горы. Он есть у нас на сайте. Там в поисковике можете забить шаблон 24 горы. Там его можно скачать, там есть видео, как его можно, как оно накладывается на квартиру. Находите нужный сектор. По шаблону 24 горы это сектор юго-запада 2 и 3. А дальше мы берем дату нужную нам. Например, 10 августа. Ну смотрите, кролики не могут ни 10, ни 22 августа. Более того, мы не можем ставить в час кролика. В час не надо берете любой из этих часов и ставите хотя бы маленькую таблеточку там на расстоянии где-то примерно около метра от пола ставите в нужный сектор поближе к внешней стене Ну загадывайте желание мы как бы просим чтобы нас поддержали мы не приказываем не ожидаем что нам сразу прям мешок с долларами свалился из знаете на голову мы как бы просто ожидаем это 10 августа и 22 августа то есть вот любой из этих время можете взять 25 августа не могут делать лошади берем вот эти вот это время 3 сентября и 4 можно сентября здесь нельзя кроликом здесь нельзя драконам все время все это время все у нас будет на сайте все берите смотрите Единственное, что я хотела бы сказать что мы с вами все-таки время я лично когда делал можно не пересчитывать какие-то школы пересчитывают на солнечное какие-то не пересчитывают как нужно пересчитывать вы берете калькулятор солнечных двух часовок он у нас тоже есть на сайте в разделе калькуляторы там где вот калькуляторы расчеты и вы вносите туда город который в котором вы живете нажимаете и он вам рассчитывает когда у вас видите час крыс например час крыс для москвы не с 23 до 01 1 а с 23 30 до 0 30 прям не пруха нам крольчихом нормально ольга ничего есть там времена когда еще и крольчихам все хорошо друзья еще у нас есть такой параграф летящие звезды, который, как я уже сказала, читает наш преподаватель, и она, я я летящие звезды вообще не практикую их, практикую только относительно, вот когда они затрагивают карту Бодзы или там, в там начале года я беру годовые. Я вот э, не помешанный фэншуист на этих летящих звездах, просто у всех преподавателей, у которых я училась, у вот этих мастеров они ими не пользуются, поэтому я только вот в целом когда мы намечаем план, когда мы разбираем в начале года вот этим я пользуюсь Ну как-то как уже есть эта информация то она уже как-то должна вроде быть. Да? А, я вам сейчас зачитаю прогноз по секторам, но если вы хотите задать вопрос, то вы пишете письмо на наш сайт пугачева точка, на нашу почву почту которая вот вам пришла ссылочка вот на эту же ссылочку можете ответить вы ставите а, в, в теме письма вопрос для смирновой Татьяны, и она вам и ответит хорошо а я вам сейчас коротко и ясно расскажу конечно для этого нужно знать секторы нужно уметь и знать в какой сектор где у вас находится где у вас юг где у вас север где у вас запад-восток и соответственно еще вот эти вот между между между ними да ну и центр квартиры понятно это все делится и как вы видите у нас четыре есть прям крайне неблагоприятных сектора и э, прям ну более-менее хороший о, не более хороший только один Итак, так начинаем северо-запад звезда годовая звезда вот эти большие звезды это э, годовая звезда летящая а месячная это вот это поменьше было не стоит если вы живете если вы там спите если вы э вот не можете туда оттуда переехать не стоит делать инвестиции деньги можно быстро потерять лучше не начинать новых проектов особенно с друзьями высокая вероятность ссоры из-за денег Сектор не подходит для маленьких детей. Могут быть травмы, особенно у мальчиков, поэтому лучше выделить для них другую комнату. То есть берите, накладывайте шаблон, ищите, смотрите, где спят ваши дети, где вы. Север, северный сектор, звезда года, там троечка, звезда месяца, семерочка, тоже такой крайне неблагоприятный. Энергия сектора могут спровоцировать пожары, ограбления. Поэтому проверьте пожарную и охранную сигнализацию. Также вниматель, двойное внимание уделяйте деловым бумагам и решениям, которые принимаете. Ошибки могут дорого обойтись и принести неприятности, в том числе судебного порядка. порядка. Есть вероятность получить травму металлическим предметом, будьте осторожнее есть у нас северо-восток звезда года один звезда месяца пятерка про пятерку уже все наверное, знают неблагоприятная звезда пятерка месяца может обострить болезни почек мочеполовой системы принести отеки, застойные процессы в организме и болезнь ушей на востоке у нас годовая пятерочка, звезда месяца девятка, очень благоприятный сектор, особенно в этом месяце. Вот вообще его желательно не использовать этот сектор весь год, но в этом месяце прям совсем плохо. В августе все все имеющиеся болезни могут обостриться, поэтому лучше здесь вообще не спать. Если нет такой возможности, уберите кровать с востока комнаты хотя бы в какое-то другое место. Ну и, соответственно, не начинайте новые проекты, не давайте деньги в долг, не принимайте предложения с высокими рисками, не участвуйте в лотереи и финансовых пирамидах. Для снижения негативного влияния повесьте металлический колокольчик на дверь комнаты. В этом месяце особое внимание нужно обратить на почки возможно также болезнь ушей для коррекции поставьте в сектор средства соль вода монета а, юго-восток хоть там у нас все хорошо юго-восток звезда шестерка и звезда месяца единица благоприятный сектор если у вас есть карьерные цели вы хотите сменить работу или сдать экзамены этот сектор как нельзя лучше подходит для реализации таких задач используйте этот сектор для сна и работы и успех не заставить себя ждать юг звезда годовая звезда двойка звезда месяца шестерка неблагоприятный сектор могут возникнуть апатия упадок сил и как следствие застой в делах. Не переживайте, это временное явление, обусловленное энергиями сектора. Если сроки поджимают и вы не можете позволить себе работать с низкой производительностью, перейдите спать или работать в другую комнату, в другой сектор. Юго-западный сектор, четверка-восьмерка благоприятный, хорошая интуиция позволит найти способ заработать деньги особенно если вы занимаетесь литературной деятельностью или сделка с недвижимостью маленьких детей нужно на время переселить из этой комнаты так как энергии сектора могут привести к серьезным заболеваниям запад звезда года девятка звезда месяца четверка хороший сектор для творчества привлечение новых отношений и веселья, вот так что контролируйте расходы, заложите определенную сумму на свое хобби и развлечения, не превышайте заложенный лимит, иначе деньги может не хватить на ваше что-то необходимое. Ну что, друзья, вот такие у нас с вами прогнозы, согласно поотвечать по астрологии. Все, что касается летящих звезд, welcome пишите на почту Таня, вам обязательно ответит. Лена Пирогова, компас используете? Да, использую. Я использую. Я стою в центре и нахожу из центра все, все остальное. То есть я не по фасаду ищу, по фасаду. То есть смотрите, вот если летящие звезды, там мы от фасада отталкиваемся. Если мы шаблон 24 горы для согревания денежной звезды я работаю и мастера так учили китайцы очень такие грант мастера стали в центр нашли отметили и вперед а, все, все вопросы друзья пиши, пишите к нам на почту на все ответил хорошо все друзья я тогда с вами прощаюсь Рада была с вами и У нас начнутся обязательно всех новичков, друзья, всех новичков приглашаю. Конечно, изучить астрологию Бадзе. Я понимаю, что для вас это пока китайская грамота, но мы обязательно в этом месяце запустим курс для новичков, который будет Светлана Мостовская вести. Следите, пожалуйста, за нашей почтой. Мы обязательно вас пригласим. Приходите, послушайте открытые вебинары. Если вам понравится, приходите к нам учиться. Мы будем очень рады. Да, все, любые вопросы пишите на любое письмо от Натальи Пугачевой в ответ. Да не я, вы слышали меня, нет? Пишите на почту, мы вам ответим, хорошо? Все, друзья, спасибо, до свидания. Очень полезное знание, спасибо.